Всем привет, друзья! Сегодня у нас тест-драйв заряженного седана от компании Mercedes. Встречайте! Mercedes-Benz AMG E63 S. Это рестайлинговая версия. Низ рынка сейчас по этому экземпляру примерно 2,5 миллиона на автору. За рестайлинговую также версию, соответственно. Немножко касательно технических характеристик. Это, естественно, полный привод. Автоматическая 7-ступенчатая коробка передач. И мощность двигателя 585 лошадиных сил. Ну и теперь немножко касательно модельки. Достаточно неплохой обзор. А, ну, конечно, звуки наподобие стандартных, не знаю, изменили ли они вообще, но они не похожи на Btruboвые V8. Совершенно. Все-таки ждешь АМГ звук, но для Сити карнавинга это нормально. В остальном, ну, все действительно как и в реальной жизни. В принципе, все сделано хорошо. И.. Про то, как он валит. На самом деле, едет он нереально круто. И управляется тоже нереально круто. Просто очень приятный руль. Замечательная управляемость. И очень крутое ускорение, на самом деле. А, если честно, то... Это одна из моих самых любимых моделек из новых, потому что она просто замечательно едет, рулится и вообще все у нее прекрасно. То есть в повороты входишь вообще без каких-либо проблем. Но я вот даже не в пол давил, и уже она очень-очень неплохо поехала. Как бы это тоже весьма-весьма круто. Ну вот, чуть-чуть. Дал в пол, и уже вот, ребят. Ну, тормоза у нее. Ну, конечно, не хватает, но в целом неплохие на самом деле. Вы сейчас не видите скорость, потому что вся индикация у меня отключена. Скоро я ее подключу для замера 0.100 и 100.200. И вы сможете по городу понять, сколько вообще тачка едет. Но я вам скажу так, что очень-очень быстро. Также автомобиль очень устойчивый, поскольку у него полный привод. В поворотах даже на полном газу его не сносит. И это очень-очень прикольно. Сейчас я вам это продемонстрирую. Так, что-то тут кольца везде. Но даже в кольце я вам могу это показать. То есть вот я педаль в пол, заворачиваю. И его вообще практически не сносит. И это очень-очень прикольно. По салону, ребят. А, на самом деле, очень крутой салон, как по мне. Здесь много крутых фишек. Карбоновые вот эти вставки. Довольно приятно смотрится. Также кожа. Очень-очень хорошая. Естественно, везде АМГ-эмблемы. Ну, практически. А такой скошенный руль под спорт. В целом, неплохо. Мультимедиа, конечно. Ну, такое, если честно. Для 2014-2015 года и автомобиля, ну, все таки премиум класса. Но, в целом, сойдет, Везде алюминиевые элементы. Хромированные. По типу лепестков, вставок на руле, открывалок двери и прочих плюшек. Также хром присутствует на переключателе коробки передач. Также есть вид с пассажирского сидения конкретно данной модели. И вот такая вот панорамная крыша. Довольно неплохо. На самом деле салон весьма крутой. Итак, я подключил индикацию управления. И в принципе сейчас можно будет навалить. Только нужно выехать на магистраль. Ого-хо, из-за идеальной управляемости этот автомобиль идеально подходит для шашек. Также из-за его прекрасного ускорения. Этот автомобиль действительно великолепен для шашек в городе. То есть, видите, он невероятно устойчив. Все, ребята, сотый бензин. Все наготове. Чутка покрутим мотор. И погнали. Чутка подтупливает коробка, но в целом это не критично немножко мешает трафик хотя я его и уменьшил максималку будет трудновато здесь померить уху -ху -ху. 325 ай-яй-яй-яй было 325 примерно Но сейчас еще раз попробуем уже без трафика все все готово опять чуть-чуть подкрутим и поехали Сейчас должно хватить и места. И никто не помешает. В принципе, чтобы замерить максималку. Повороты такие, у них уже тяжеловато, конечно, ходить на такой скорости. Но все нормально. Ой, по встречке поехал, в принципе, это так важно. Потому что трафик отключен. 340. 350. Все, 350 максималка. Все, дальше не едет. Коробки просто не хватает. Сколько он будет тормозиться? Интересно. Ох, долго тормозились мы. Да уж. Тормозились долго. У меня отключена тоже индикация тормозов. Сколько мы тормозились, так как у нас тормозной путь. Но в сухую погоду я вам скажу: Ну, не знаю, реализовано ли здесь разогретый шин, но они точно теплые после таких разгонов. В сухую погоду на теплых колодках, на теплых шинах. Результат в любом случае для тормозов, так себе. Но в городе, когда вы стартуете со светофоров, в принципе хватает на самом деле Итак, ребят пока мы тут катались с вами по городу наступила уже ночь конечно же это шутка потому что в сити кардамик до сих пор не реализована динамическая погода но это не важно что я хочу сказать вам ребят эта машина на самом деле очень и очень хороша как и моделька у нее отличная управляемость великолепная динамика неплохие тормоза красивый салон и очень стильный экстерьер. Да, у нее тоже есть небольшие косяки в виде э, стандартного звука. Но, к сожалению, City Cardamic это не идеальный симулятор. Хоть и очень хороший. А вам спасибо, что вы смотрели это видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Всего доброго и пока.